Итак, вы хотите избавиться от всех заболеваний, для этого вам поможет мантра, она звучит так, «Кусэн тарвак червих, Хусен тарвак». Читайте данную мантру 108 раз каждый день, и вы в дальнейшем будете абсолютно здоровым человеком. Хусен тарвак червих, Хусен тарвак». Если читать данную мантру 108 раз, один раз в день, делайте это ежедневно, при этом вот такие делать поклоны, я сейчас покажу, необходимо вот так держать руки, и после этого делать вот так вот очень часто поклоны. Вот так. Вот можете дома начать это делать сегодня. Болит у вас спина. Вот так садитесь и делайте так. И делайте так 108 раз. После этого читайте Хусен-Тарвак, черви Очень быстро это делайте на круг четок 108 раз. И в дальнейшем вы не будете. Завтра уже перестанет болеть и спина, и ноги, и глаза, и